Всем привет! Я рада видеть вас на своем канале. Сегодня буду рассказывать вам про такую покупочку из фикс-прайса. Это пилинг-пэды обновляющие, так, с большими кислотами, как-то так. В общем, 20 штук здесь идет. Отшелушивают верхний слой кожи, уменьшают жирность. Экстракт лотоса очищает, успокаивает и восстанавливает кожу. Экстракт чайного дерева успокаивает кожу и способствует быстрому заживлению воспалений. Так, покупал я за 99 рублей вот это средство. Очищение, пилинг, регулирование жирного блеска, предварительно очищенную от макияжа кожу лица, протереть пилинг диском, избегая области вокруг глаз. При желании смыть водой рекомендовано для вечернего применения. Здесь была защита, то есть все было закрыто, то есть никто посторонний открыть бы не смог, и столько бы не нарушил вот такую целостную ленточку. Сразу скажу, производитель особо не заморачивался. Тут Просто ватные диски смоченные в средстве. И все, собственно, здесь больше никакой жидкости нету. Все, банка пустая, чисто вот эти вот пропитанные ватными, ватные диски средством. В общем, попробовала я сделать тут на ночь. И пожалела, конечно, я сильно, потому что я как только нанесла перед сном вот это. Средство у меня моментально просто начало, начало гореть лицо. Оно у меня очень сильно покраснело и горело, просто, просто невыносимо было это все терпеть. Но я думаю, ладно, подожду пару минут. Если не пройдет, то как бы это? Буду смывать. Но на удивление прошло минут 5 у меня жжение прошло. Но краснота осталась, конечно, еще. И потом. Как такового эффекта я не смывала, оставила как есть. Думаю, ладно, посмотрим. Если на утро уж совсем будет капец, то сама виновата, значит, что не смыла вовремя. В общем, вот. По идее, вообще никакого эффекта я не, не увидела от, этих, от, от этого средства. Я даже не знаю, как это называется. Пилинг-пэды обновляющие. Вот. Так что смотрите сами, брать или нет. Но, если честно, я опасаюсь... Еще раз наносить это средство, потому что кожа действительно была очень красная. И поначалу вот это жжение было просто невыносимое. То, что я не знаю. В общем, решать вам брать или нет. Но я, конечно, не очень рекомендую. Но дело каждого. В общем, как-то так. На этом у меня все. Если вам было интересно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!